Как, дела? как же давно я тебя не видел Да, помню, обидел Ну ладно, прости Привет, как дела? Дай-ка я запишу твой новый номер Порядковый номер мобильной сети А может быть я, может ты Прежде чем что-то сделать, подумаем дважды, наверное, каждый такие уж мы. А если не я и не ты, то кто же заставит нас думать о важном? Единственно важно, не забывай меня. не забывай. Может, встретимся Не забывай меня Не забывай меня Может, свидимся Может, свидимся Привет, как дела? Давай проведем с тобой вдвоем этот вечер Он так бесконечен он только для нас Привет, как дела? А? Если я не забыл, значит ты не забыла Ты правда любила Тогда в первый раз А может быть я, может ты Прежде чем что-то сделать Подумаем дважды Наверное, каждый Такие уж мы а если не я и не ты, то тоже заставит нас думать о важном. Единственно важно не забывая. Может свидеться, может свидеться Ветер крутит волнами Что же, что будет с нами? Счастье не за горами, оно где-то здесь Небо, мы твои дети Звезды наши соседи Счастье нужно заметить Не забывай меня, не забывай меня, может встретимся, может встретимся, не забывай